Лингофонный кабинет Аудиториум – ваш цифровой помощник в любой момент обучения. Перед уроками. Создавайте и редактируйте электронные карточки учащихся. Формируйте группы. В начале урока. Выбирайте класс из базы данных, разбивайте его на группы, раздавайте электронные задания, как индивидуальные, так и общие. Все это – считанные секунды. Во время урока вы можете выдать сразу несколько заданий. Лингофонная система поставит задачи в очередь и по вашему желанию ограничит время выполнения. Почувствуйте себя свободно. Общайтесь с учениками в режиме диалога или чата. При желании организуйте локальную аудиодискуссию с группой. Оценивайте задание в удобное вам время. База выполненных работ доступна онлайн. Оценки бессрочно хранятся в памяти программы. Запись речи учащихся позволит опросить всех на уроке, а оценки за аудирование выставить позже. Прослушайте любую группу или ученика в момент выполнения задания на общение. Аудиториум остается с вами и после урока. С лингофонным кабинетом вы сэкономите время на механической работе при проверке заданий. Прямой доступ к словарю упростит работу. Введите электронный журнал класса, анализируйте статистику успеваемости. С помощью аудиториум вы легко формируете и базу заданий. Создавайте свои аудио-видеоматериалы, документы, диалоги, аудио-видеофайлы и презентации. Все это вы сможете раздать, как задание для учеников. Создавайте разные упражнения с аудиоконтентом. Упражнения на аудирование, перевод, задания с ответами на вопросы. Технические особенности лингофонного кабинета. Программа работает без выхода в интернет. Аудиториум содержат базу заданий на 200 упражнений. Английский язык, начальный и средний уровень, немецкий, французский языки. Аудиториум можно использовать для любых предметов, не обязательно для иностранного языка. Преподаватели создают задания для родного языка, истории, обществознания или даже экономики. Лингофонная система Прошла проверку временем и успешно работает с 2009 года. При установке мы оказываем техническую поддержку. Наши специалисты проконсультируют вас и при необходимости помогут. По желанию заказчика мы можем сделать индивидуальное решение, а также осуществить монтаж и пусконаладку класса на месте. Мы проводим инструктаж и обучение преподавателей. Звоните или пишите прямо сейчас, мы ответим вам на любые вопросы. Скачать пробную версию лингофонного кабинета вы можете на нашем сайте, пройдя по ссылке, приведенной под видео.